бисмиллах альхамду лиллах и робина салат аля ашрафи бия и аля мухаммад салла лоху алейхи вала алихи вас хаби и урок люга и сегодня мы будем проходить букву х х х и такие слова у нас тут хяр, хух битых худар. даже рисунки здесь это мы будем сегодня проходить. Итак, следующая страница. Бисмилляхи Рахмани, Рахим. Проходим. Значит, у нас мы проходили несколько букв. И там ха, как раз вот буква ха. Мы сегодня проходим букву Х. Мы прошли уже дод, айн, кеф. Теперь ха, ха, хьяр, битых, арбуз и хух, персик. А хьяр это огурец. Так, переходим на следующий. Значит, слайд. И у нас от Дарсу 20-й Дарс. 20-й Дарс. Буква Х. Первое задание. Усаммель харфа ва уляу венугу. Я должен произнести эту букву. Харф, то есть Х. Она горловая буква. Хрипота там такая еще. Х. Х. ху. И нужно ее... Разукрасить, то есть у нас очень много написана буква Х, и нужно ее просто разукрашивать, научиться ее писать, понимать эту букву и отличать от всех остальных букв арабского алфавита. Ха, то есть это самостоятельная буква, она пишется над строчкой, верхняя часть, и хвостик уходит под строчку. Буква х и точка наверху. Ха, Ха, хи, Ху, Ха, Хи, Ху, Битых, Хух. Хяр, такая вот она твердая буква и горловая. Значит, это здесь задание, здесь просто разными карандашами, фломастерами, кисточками разукрашивать эту букву. Следующий слайд, это у нас второе задание. Второе задание, там у нас уже лист тетрадный, где мы должны правильно писать букву Х. В начале Х в серединке, Х в конце. Это мы должны правильно писать и х самостоятельно. Пишется над красной строчечкой, и только хвостик уходит у нее по, под низ, под строчку. Это нужно, значит, писать в пустых местах и обводить, где у нас таким просвечивающим чернилами написано. Буква х надо научиться писать. Ха-ха. И дальше идут слова. Дальше идут слова хияр, хияр. Хяр это огурец. Это огурец. Хяр буква Х в начале. Дальше. Яхуру. Яхуру. Хара-Яхуру. Это уже хара-Яхуру. Издавать. Издавать какой-то звук. То есть, например, бык. Он, например, мычит. Яхур. Или еще верблюд. Издает какие-то звуки. Яхур. Говорят. Яхур. Хара-Яхуру. Дальше третье слово ⁇ битыхун, битыхун ⁇ Это арбуз. Это арбуз. Битыхун. Ха в конце слова. И последнее у нас слово ⁇ кух ⁇ Кух ⁇ Кух ⁇ Так, здесь дальше уже нужно следующих. Нужно просто писать буквы недостающие. Хяр, яхур, битых и кух ⁇ и уже дальше писать, писать, писать, писать, писать. Правильно писать. Научиться правильно писать эти слова. Хьяр, яхур, битыхун и кухун. Кухун. Следующий слайд у нас третье задание. Акрау. Я читаю. Я читаю. Акрау. Я читаю. И здесь четыре новых слова. Худор. Худор это зелень. Худор. Худор – зелень. То есть на овощном базаре мы покупаем худор. Худор. Дальше хиар это огурец. Уже мы знаем это слово. Хаух. Хаух. Хаух. Иногда его говорят хух. Хух. Для облегчения. Иногда говорят хаух. То есть это персик. Хаух. И битых. Битых арбуз худор хияр хаух битых везде эта буква х везде это буква х и теперь текст читаем текст очень интересный текст у нас опять фавваз здесь поля фавваз сказал фавваз фавваз говорит за обту обе я отправился вместе со своим отцом за ту я отправился вместе со своим отцом, со своим, со своим папой. Аби, Аби, там в конце «я» – это мой, значит. Мой папа. Загабту аби. Я пошел вместе со своим отцом. Иля, куда именно? В сукиль худари. аль суки худари. Сук – это рынок. Аль это, это у нас зелень. Зелень. Можно еще худор, даже говорят, это еще овощи. То есть можно сказать овощной рынок. Или сукль худори. Худори. Худор это овощи, зелень. Валь фавакихи. Фаваких это фрукты. Фавакиха. Фрукты. Фаваких множественное число от слова факиха. Фавакиха. Значит, загабту маа аби. Я отправился вместе со своим отцом на базар овощной и фруктовый. На овощной и фрук... фру... фруктовый. У нас часто тексты приходят, где фавас отправляется со своим отцом куда-то. То в магазин игрушек они отправились, то они отправились на базар. Это очень хороший торбият. Очень хороший торбият, что отцы должны брать своих детей, куда бы они ни пошли. Куда бы они ни пошли, и э, берут пусть своих детей и с детства воспитывают своего ребенка, чтобы тот уже знал, как выбирать фрукты, овощи, зелень, покупать, понимать, что столько стоит, где дешевле найти, где хороший продавец, где плохой продавец, чтобы он уже с детства уже эти вещи понимал, ребенок. Вот это называется Тарбия. Мы даже в хадисах часто видим, что Расуллах был с сахабами, и они были маленькие, как, например, Абдуллаб, но Аббас и другие сахабы они маленькие были. А нас был малек. с собой брал их. Вот то же самое. Родители обязательно, обязательно с собой берите детей своих, своих детей, потому что потом, когда наступает такое время, когда вам нужно куда-то уехать отцам, куда-то поехать командировку, ну или куда-то на учебу, на какой-то семинар, отлучиться на неделю, на две, на месяц но когда он воспитает ребенка ребенка ребенок спокойно может пойти на базар купить вещи какие-то пойти в супермаркет он знает где дешевле знает где взять знает сколько заплатить вот вот это нужно воспитание Итак, так аби габту мая би или а сука лхударе смотрите ваше таро и и это глагол и купил Ваштара аби. Мой папа купил хайяран. Хайяран. Мой папа купил хайяран огурец. Ва джазаран. Джазар. Это морковь. Хайяран. Ва джазаран. Ва хаухан. Хаух. Это мы уже знаем. Хаух. Это персик. Ва биттихан. Арбуз. Биттыхан и арбуз. Значит, Ваштаро, Аби, Хыяран, Ваджазаран, Уахаухан, Вабитыхан. Смотрите, сколько здесь имен. И все они заканчиваются на Танвин. Это признак имени. Мы это уже проходили на прошлом уроке. Признаки Исмов. Что там Танвин. Вот здесь тоже Хияр. Джазар. Хаух, битых. это все имена. Дальше Гасалят. Гасалят помыла гасалят это та с суконом в конце слова это означает что мы имеем дело с глаголом фиалем это признак фиаля та с суконом это признак фиаля гасалят помыла переводится помыла вот мы же знаем такое слово гусыль гусыль или гасаля стиральная машинка И значит гасалят помыла умми моя мама Уми моя мама. Аль-худара, помыла моя мама, Аль-Худара, зелень, вальфавакиха, зелень или овощи здесь, вальфавакиха и фрукты, вакаддамат ха, и поставила перед нами. Лена. Перед нами. Вакаддаматха, ляна, то есть поставила перед нами. «Гасалят умми аль худара вал-фавакиха ва-каддамат». Это «каддамат», это «фиаль». Это глагол «каддамат». И то же самое на конце «тас с Это глагол, значит «она поставила» в прошедшем времени. «фиаль мады». В прошедшем времени «каддамат». Это уже «дамир», который возвращает на худор и «фаваких». Это «дамир» «их», то есть переводится. «И поставила их». Для, на, для нас, дальше факалят и сказала фа и калят а сказала. Имеется в виду факалят нура. смотрите калят это тоже та сукуном это указание на глагол женского рода. нура это сестренка Фауаза. нура сестренка фаваза. нура ту факалят нура и сказала нура аль хауху Хульвун. Валявидун. Аль-Хауху. Персик. Хульвун. От слова халява. Халява это... Мы знаем такое слово. Это арабское слово, которое в русском языке есть халява. Сладость. То есть сладкий. Валявид и вкусный. Лявид. Вкусный. Хульвун. От слова халява. То есть произошло у нас халва даже слово такое. Или мы говорим на халяву. На халяву. Это арабское слово хульвун аль-хаухо альон сказала нура персик сладкий и вкусный еще раз читаю этот текст его нужно читать минимум 10 раз дорогие ученики надо писать его еще два раза в тетради и 10 раз читать это обязательно нас так заставляли учить вот такие тексты и правильно писать отрабатывать написание запоминается когда ты пишешь запоминаются слова Запоминается предложение. «Кала Фавваз «Захабту маа аби и ла сукил худари вал фавакихи аби хияран ва джазаран ва хаухан ва биттыхан гасалат умми ал худара вал фавакиха ва каддамат ха лана фа калат нурах хауху ну, давайте еще раз прочитаю. Но вам, мои ученики, нужно как можно больше этот текст читать, читать, читать, читать, чтобы он у вас от зубов отскакивал. умми Итак, здесь все слова должны быть понятны. Если что-то непонятное, кто-то что-то не понял, пишите в вопросах, задавайте в боте вопросы. Ссылка на бот под этим видео будет. Так, четвертое задание. Я читаю слова, потом я должен посмотреть, как буква Х с харакятами читается. Итак, Х с фатхой ХА. Ха, с фатхай хам хаухон, хаухон, хаух, хаух. Это у нас персик. Дальше ха, с домой ху, ху. Ху, худар, худар, зелень, овощи, зелень, овощи. И ха с кясрой хы, хыяр, хыяр, хыяр. В татарском языке кяр у нас говорят, кияр. а здесь хьяр. Хаухун, хударун, хиярун. Итак, ха с фатхой ха, ха с домой ху, ха ху, ха с хы, ха ху хы. Все понятно. Пятое задание. Умай язубайна саут. Здесь нужно разницу почувствовать. Между голосом коротким и голосом длинным звуком. Альмат называется, альмат. Ха с фатхой Ха с домой ху ха ху ха с касры хи ху хи. А далее ха с фатхай и олив который тянет в два раза х х с домой и вау ху два раза тянется ха с кесрой и я хи. Итак ха ху хи в первом случае ха ху а во втором ха ху хи Я в два раза протягиваю вот этот звук следующее шестое задание актубу аль-харфа я должен писать букву правильно вот по стрелкам мы должны понимать как пишется буква х в начале в середине в конце и самостоятельно здесь по стрелкам мы пишем и второе э, седьмое задание здесь нужно дописать букву здесь нужно дописать недостоящие буквы Именно здесь еще с таждидом. с таждидом. Там должен быть еще таждид. Как на рисунке. На первом рисунке у нас яблоки нарисованы. На втором рисунке гранат. На третьем рисунке велосипед. Значит здесь яблоко это у нас туфахун. Туфахун. Значит у нас не достает буквы фа и еще таждид. И фатха. Туфа. Здесь нужно будет дописать букву фа с таждидом. Следующее у нас гранат. Руман. Руман Значит, мим с таждидом не хватает. Нужно дописывать. И в, автор, в третьем э, рисунке велосипед Дараджа. Дараджа. Здесь не хватает ра с таждидом. Дараджатун. «Туфахун», руманун. Дараджатун. Это нужно написать. Следующее задание. Восьмое задание. И здесь будет восьмое задание именно правило арабское правило мы будем проходить двойственное число двойственное число здесь ухаки фауазан фи тахвили аль муфрада или мусанна смотрите я помогаю фауазу в преобразовании единственного числа в двойственное число то есть например у нас одна морковка мы хотим сказать две морковки одна машина нужно сказать две машины один дом Сказать два дома. Понятно, да? Одно колесо, два колеса. Везде два, два, два у нас должно быть. Вот как здесь сделать двойственное число? Запомните, чтобы сделать двойственное число, мы должны в конце любого слова добавить олив и потом нун с кясарой. Олив и нун с кясарой. Например, морковка. Джазар. Джазар. То есть, морковь. Одна морковь. Это... Имя в единственном числе. Теперь я хочу сказать имя в двойственном числе. Джазар, и потом олив добавляю, и нун с кясрой. Джазарани. Джазарани. Понятно, да? Олив с нуном, с кясрой мы добавляем, и получается уже две моркови. Например, машина. Машина. Саяра. Саяра. Дальше я должен добавить олив и нун. Саяратани уже «сайяратун» было саяратани Понятно, да? «Сайяратани». «Сайяратун», «сайяратани». Или грузовая машина, например, «шахина», shahina, «шахинатани». Везде «ани», «ани» добавляется «ани». «Джазарун», «джазарани», «сайяра», «сайяратани». Теперь «дом», например, «дом», «байтун». В единственном числе бейтун. Теперь два дома а не добавляем. Байтани. Байтани. Два дома. Это двойственное число. Запомните. Это называется мусанна. Двойственное число мусанна. А в единственном числе муфрад. Муфрад. Единственное число. Эти определения обязательно нужно знать. Что такое муфрад? Что такое мусанна? Что такое муфрад? Что такое мусанна? Муфрад это единственное число. Мусанна двойственное число. Значит, две машины саяра тани. Два дома – байтани, две моркови – джазарани, два карандаша – холямани, два стула – курсияни. Везде алиф и нун с кассрой. Мазджидун, мазджидани, мадрасатун – мадрасатани. Ани, ани, ани мы везде добавляем. Понятно, да? Это все. Восьмое задание. Мы научились двойственное число делать. Мы научились делать двойственное число. Следующее задание. Арсуму дайрата хауля аль ха. Здесь у нас пять слов. И нужно найти букву ха и нарисовать, обрисовать его кружочек. Первое. Хайма. Хайма. Хайма. Палатки. Как, например, палатки в долине Мина. Когда хаджии приходят во время хаджа, там есть хайма. Целый город палаток. Хайма. Хайма. Или когда, например, люди едут отдыхать куда-то на природу, и они ставят палатку с собой, берут в машину палатку еще. Потом выставляют ее. Хайма. Хайма. Палатка. Хайма. Бахур. Бахур. Здесь тоже нужно будет ха выделить в кружочек. Бахур. Но это уже понятное слово. Бахур. То есть духи. Какие-то духи. Вкусные-вкусные духи. Кухун. Кухун. Дальше. Харуф. Харуф. Харуф. Это вот когда во время хаджа паломники курбан делают. Харуф. Харуф. То есть барашек. Харуф. Режут барашков. Харуф. Это у нас барашек. И последнее слово, известное уже. Битыхун. Битыхун. Арбуз. Беттыхун арбуз. Значит, внизу, под этими словами, пустые места, пустые строчки, нужно написать эти слова и написать еще перевод. Хайматун бахурун кухун харуфун беттыхун. Второе задание. Тибуль калимат. Здесь нужно мне привести в порядок, тартип слова следующие. Для того, чтобы получилось джумля муфида. Ли, у муфида. Для того, чтобы стало джумля муфида. Потому что мы знаем же, аль-калям это лявз муракаб аль-муфид. Бил-вадай. У нас калям должен быть калямом, чтобы там пользу приносил. И потом сумма акра уга А здесь просто слова, перемешанные слова. Аля, ахмаду, аль-курсии. Смотрите, четыре разных слова. Четыре разных слова, но никак не, не появляется у нас калям, пока мы их не расставим по, свои, по своим местам. Значит, аля над или на, Ахмад, это имя мальчика, Ахмад, курси, стуле, джаляса, сидел. Значит, здесь нужно правильно расставить э, слова, и тогда у нас получится джумля муфида или калям муфид. Должно предложение полезное. Это задание и написать внизу на, стр... на, на, на этой строчке следующее задание третье Актубу аль айбарата. Я должен писать предложение айбара аль атията следующее мадбута мадбута мадбута, то есть бесщакли. вместе с харакятами, что везде харакяты проставить. Смотрите красиво. Над строчкой, над красной строчкой мы должны также писать. Вот у нас предложение есть. Гасалят умми. Моя мама, моя мама помыла аль-худара. Фрукты овощи. Овощи в и фрукты. ва га ляна. И поставила нам или для нас. ва га ляна. Вот это предложение мы должны также внизу написать над красной строчкой. Все красиво, ничто не должно там под строчку уходить, там, криво уходить. И должны также еще харакаты расставить, шакль. Мы должны прям добт-добту шакль сделать. Расставить все соответствующие харакаты. Гасалят умми аль-худара у альфа фавакиха ва-каддамат И мы сказали, что где слово, в конце которого есть буква «та» с сукуном. Это означает глагол. Мы имеем дело с глаголом. Глагол мады. Гасалят. Каддамат. Фаалят. Акалят. Шарибат. Это значит и переводится «она, она что-то делала в прошедшем времени». Следующее четвертое задание. аль Я должен посмотреть на следующее предложение. Сумма актубуга фи дафтари. Потом я должен... Написать ее уже имляан, под диктовку, мин муаллими. То есть, открываем здесь тетрадь. Сначала мы посмотрели. нурату. Ага, сказала Нура. Девочка по имени Нура сказала. Аль хауху хулюн Хаух, это у нас персик сладкий и вкусный. Вот это предложение. Обратили внимание, как все пишется. Потом открыли тетрадь или листочек достались с карандашом, и уже не смотрим, а просто под диктовку учителя записываете это слово, это предложение. Я читаю, а вы просто пишите. Калят нурату, калят нурату, аль хауху, аль хауху, хульвун, валя визун, аль хауху, хульвун, ва, Ля визун. Ля нура. Аль-хауху. Халвон валя Вот это нужно писать, писать, писать. Пятое задание. Акту буфи аляя втори. То есть то, что мне читает мой учитель, я должен в своей тетрадке писать, писать, писать. И значит, нужно еще с харакятами. Прям красиво писать. И там должна быть буква Х. Я, например, читаю какие-то слова, а вы.. Например, я говорю Аль-хауху, аль, аль Вы записываете себе уже под диктовку Аль-Хауху. Дальше следующее слово: Хияр. Хияр". Вы пишете Хияр, Хияр". Дальше. Худар. Худор, худор. Далее. Хайма, хайма палатка мы уже это проходили слово хайма палатка хайма хайма все понятно значит вот эти слова вы должны написать так переходим к заданию где у нас текст и у нас хайма хайма палатка друзья отправились в поход поставили палатку красивую давайте же будем читать теперь текст Будем читать текст. Итак. Называется «Аль-Хаймату-Аль-Хадрау». «Аль-Хаймату-Аль-Хадрау». Это значит палатка «Зеленая хадра». Это зеленая хадра. «Аль-Хаймату-Аль-Хадра». «Фидати-Яумин». «Фидати-Яумин». В один из дней. фидати яумин га -имин". Гаим, то есть э, когда у нас э, облака э, на небе. Гаим. Гаим ⁇ это облака. Когда уже пасмурное небо. Вышел Халит и Халил. Смотрите. Халит и Халит и и Халил. Смотрите, и и для Таназзуха. Таназуха это для отдыха. Таназзух. Таназзуха – это отдых. Для отдыха. То есть они куда-то отправились. Они отправились на отдых. Фидати яумин гаимин хараджа халидун Это имена двух мальчиков, двух приятелей. Одного зовут Ха, Халид, а второго Халиль. Халиль. Пророк Ибрагим тоже был, имя у него было Халиль. Халиль. Возлюбленный Аллахом. Халиль. Халит. Халит и халиль. Литтаназзухи. Таназзух – это отдых. То есть, э, пошли ад, отдыхать. Вахамаля Махума хайматан хадраа. Хадраа ляуни. Смотрите. Вахамаля. И они оба несли хамаля. Они оба несли. Это глагол. Они двое несли МАХУМА с собой хайматан, палатку. ХАДРА АЛЛЯУНИ. зеленого цвета. ЛЯУН – это цвет. ХАДРА зеленого. ВАХАМАЛЯ МАХУМА ХАЙМАТАН ХАДРА АЛЛЯУНИ. Следующее предложение. ИХТАРА ХАЛИДУН МАКАНАН. Выбрал ИХТАРА. ИХТАРА. ИХТАРА ХАЛИДУН. Выбрал ХАЛИД. Макянан. Место. За мандарин. Мандар это вид. Мандар это вид. У которого был вид. Хороший вид. Понятно, да? И какой это вид? Халяб. Халяб. Халяб это красивый, такой чарующий, захватывающий. Хороший, прекрасный вид. Ихтара халидун макянан. За мандарин халябин. ванасаба и поставил фиги аль-хаймата. И поставил, водрузил насаба. Насаба это оставить. Фиги в этом месте, значит, фиги в нем, то есть на этом месте макян, имеется в виду, аль-Хаймата. Фиги аль поставил на нем, на этом месте, палатку. Ихтара Халидун Маканан да мандарин халябин ванасаба Фиги аль хаймата и поставил на нем палатку. Уахада ахада халиль, а его друг халиль взял юхаддиру таама, Юхаддуру атама. Что? Он уже стал еду готовить, готовил еду юхаддиру таама. Уахада ахада халилью Тама, таама. Тумма гаталл матар. Вот потом, потом пошел дождь. Гатала Альматор аль – это дождь. Альматор, аль пошел, да? Дождь, альматор, ага, ага, таля. Ва, джаляса, смотрите, джаляса, алиф в конце. Это указание на двойственное число. Это указание на двойственное число. И они оба сидели, джаляса, как вот первый глагол у нас был, хамаля. И они оба несли да, с собой палатку. Зеленого, зеленого цвета, а здесь «джаляса» – это олив, это указание на двойственное число. И они оба сидели «дахэляль хаймати» внутри хаймы, внутри палатки. Сидели они внутри палатки а? «ясма'ани», «ясма'ани», «ясма'ани», они оба слушали «харир аль маи», «харир», когда вот вода вот булькает, журчит, вот это харир издает звук, когда вода издает звук, вот это бульканье, журчание. Ясма'ани, они оба слушают харир аль и харир, харир. Если бы без точки, я бы прочитал бы харир, харир, это шелк, а харир, это бульканье, урчание. Харир, харир. Асаи и вечером, ада, ада. Опять у нас алиф в конце, это указание на двойственное число. Они оба вернулись. Ада! Они оба вернулись. Иляль-Манзили в дом. То есть домой. Иляль-Манзили? Домой. Бада Ба После. После. Ан. Налдафа. аль макана. После того, как они очистили место. Налдафа. Налдафа. Они двое очистили. Место, в котором они раньше жили, в котором они раньше располагались, они привели в порядок. на Налдафа. А то обычно у нас отдыхающие после себя оставляют много всяких консервов, салфеток, пакетов, бумажек всяких, мусора. И не убираются за собой. Это часто, часто мы это видим. Часто это видим, как люди просто не обращают на это внимания и уходят. И бросают стаканчики, и бросают бутылки пустые. После себя такой бардак оставляют, такую грязь разводят. И не убираются Халиль и Халит они после себя на л-Бафа аль Макиана убрались, убрались после себя Итак аль Хайма Хадра зеленая палатка Фидати яумин гаимин» – в один из облачных или пасмурных дней «Гаим» – это пасмурные облачный «Хараджа Халидун ва Халилун Литтаназзухи вышли Халит и Халиль для отдыха. Литтаназух. И они оба несли с собой хаймата хадра Аллауни, Палатку зеленого цвета. Ихтара халидун макянан. Зата мандарин халябин. Выбрал халид место, которое вид халяб, очарующий, захватывающий. И поставил на нем палатку. Ихтара халябин. Юхаддырутаана, а Халил стал готовить еду, сумма Хаталал Матару, потом обильно пошел дождь, Уаджаля и они сидели, аль Хаймати, Ясмаани, Хари Хальмаи, и они оба сидели внутри палатки, слушали Харир Хальмаи, Журчание воды, Уафиль Масаи, а вечером Ада, они оба вернулись, Иляль Манзили, домой, Бада Ан. После того, как они оба почистили место. Вот это вот такой вот хороший рассказ. И очень много-много новых слов. И много интересных таких грамматических правил. Мы узнали двойственное число в глаголе. Если в глаголе в конце алиф стоит, это указание на то, что два человека что-то делали. Хамаля. Джаляса, Налдафа. Они двое что-то делали. Несли, сидели, очистили. Вот это подчеркнуть нужно здесь. Потом най найти нужно имена. Асма, Исм. Вы знаете уже признаки Исмов. Танвин, Алифлям, Хафт. у него в конце Кясра. И еще что? Хуруфль Хавды у него. Здесь нужно найти имена. Где в этом тексте есть имена, это тоже за, вам زدانية. بارك الله فيكم و الله خيرا خير الجزا سبحانك اللهم بحمدك اشخدوا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك